Всем привет дорогие друзья, в этом ролике хочу показать как изготовить вот такой шикарный мебельный карниз Вот в своих, как говорится, спартанских условиях У каждого, тот кто понемногу занимается деревом, да, будь это хобби, будь это как у меня начинающий небольшой бизнес, да вот у каждого просто есть, как у меня, например, там циркулярка, фрезер, фугана, кресмус, да, и какая-то еще там ручной инструмент. Вот, соответственно, в данном случае здесь изготовление вот этого карниза, как говорится, по минимуму инструмента, так как у всех есть такие инструменты, как у меня, у ну, почти всех. Вот Некоторые могут изготовить такой же самый карниз и у себя дома. Если даже нету, например, вот такой циркулярки, как у меня настольной, я туда ставлю каретку под 45 градусов и 90 градусов. Можно даже поиграться и ножовкой. Здесь просто у меня есть зарезы по 90 градусов, нету никаких других как бы углов. Так что на стусле можно тоже поиграться. Но это, конечно, будет подольшей. Ну и, наверное, не очень покачественней. Ну, это как говорится, как ножовка остра. Вот что хочу сказать: не предыдущим, а очень давно как-то раз я делал кухню с радиусным поворотом и я там изготавливал подобный карниз радиусный. И как бы все показал это наглядно. И меня там не раз уже просили в комментариях, чтобы я показал поподробнее, как изготавливать такой карниз, как, например, какими фрезами я пользуюсь, что именно нужно, какие-то нюансы рассказать. Вот, ну До этого у меня не было момента снять вам подобное видео, но вот сейчас, как говорится, подвернулся такой заказик и с таким карнизиком вот. Так что будем делать и работать, смотрите, друзья, усаживайтесь поудобнее, ролик будет, конечно, длинным ну и вы смотрите, чтобы ничего не пропустить самое интересное и самое важное потому что каждая минута может выскочить очень-очень важный для вас совет итак друзья это вот каркас, это фасад наш карниз должен нависать на фасад здесь у меня заготовка 100 миллиметров все заготовки толщиной 20 миллиметров так? Теперь здесь поверх фасада я хочу, чтобы нависало где-то 20 миллиметров. Вот, может быть 25 Это уже по ходу дела я буду себе крепить так как уже мне понравится. Плюс фасад, и у меня получается вот здесь, допустим, 6 сантиметров на крепежа к самому каркасу. Можно еще на сантиметр даже подвинуть, даже на 2 сантиметра. Ну, я думаю, это будет без надобности, оно будет сильно грубо нависать на данную конструкцию. Можно на сантиметр я, наверное, подвину, и будет у меня, например, здесь 30 миллиметров нависать, плюс каркас, 20, то есть фасад 20 миллиметров, 21 миллиметр, ну, грубо говоря, 20 миллиметров будет 50 миллиметров и 50 миллиметров для крепежа к самому каркасу вот сейчас мы берем заготовку 100 на 20 миллиметров и делаем вот сбиваем вот такой как бы делаем радиус фреза на ручной фрезер r10 Эту заготовочку оттянули. Теперь мы ставим заготовочку сюда, 70 миллиметров. Как все крепить, я покажу попозже. 70 миллиметров, вот заготовочка. Она тоже толщиной 20 миллиметров и больше ничего мы не делаем. Это просто будет заготовка. Теперь мы ставим сюда заготовочка. Идет 30 миллиметров. Вот, но Здесь мы ей делаем вот такой как бы внутренний радиус. Фреза на ручной фрезер, фигерей для филенок на фасады. Сделали мы вот этот радиус, но здесь остается вот такой бурт в 11 миллиметров. Его как бы это очень много, потому что мы сюда будем крепить вот такие кубики, да, и они будут где-то по 4-5 по миллиметров максимум. И здесь получится такой большой буртик. И чтобы этот буртик не мешал, я возьму фрезу и вот так это здесь собью. Фреза ручной фрезер R двенадцать. Ну и теперь берем верхнюю часть, пятьдесят миллиметров тоже двадцать миллиметров она толщиной, вот как говорится, так что ну, все заготовки 20 миллиметров у меня фигуре, чтобы я не путался как бы вот и что делаем здесь вот такой сбиваем радиус вот фрезой r20 она как раз сбивает вот этот радиус фреза на ручной фрезер r20 сейчас друзья так работаю один такой момент, и у меня вспомнилась наша шутка в детстве. Когда хотелось идти в туалет, мы шли себе молча в туалет, а друзья всегда спрашивали, ты куда идешь? Газету рвать! Ну, газету я нарвал вот такую гору. Ну, для чего газета нужна? Для того, что сейчас буду я склеивать вот эти стыки, и нужно подложить под низ, чтобы... Ну, не испортить весь каркас вот длина в принципе приличная здесь четыре с половиной даже и больше метра так что вот этот стык я клеить не буду он у меня будет на сухую как бы для транспортировки удобнее будет ну сами понимаете все-таки 3 метра легче вести чем четыре с половиной это и так длина большая вот, э -э ну, ну, ну, что еще? А, здесь вот по длине у меня не хватило, я на 45 зарезал, это все склеится. И вот так саморезом я это все скручу. Вот, и такой у нас будет наплав, как бы. 5 сантиметров я сделал, как и говорил. Вот, у меня вот такая мерка. Я вот приложил, есть, видите, 5 сантиметров, все, все. Ну, как бы, чтобы отталкиваться от чего-то. Вот, это все нужно склеить, немножко подождать, чтобы схватилось, потом убрать струбцины. Но на место струбцины, там уже, где у меня будут э, саморезы для крепежа, вот я всегда креп, креплю, где у меня стойки. Вот, видно, конформат. И вот здесь я буду креп, крепить один, вот у меня еще одна стойка, вторая крайняя стойка, и пошел, поехал по этим стойкам хороший большой саморез, так ну чтобы конечно и не вылез вот нужно прикрепить это все вот соответственно и здесь вот ну, здесь вот будет на один а здесь на коротенький посадим ну все оно будет держать отлично оно вместе целая конструкция будет и будет держаться крепко вот, сейчас я склею не на камеру, я думаю, это все ясно будет, как клеить. Вот, подложу газетку, все как положено, вот. А потом начнем дальше продолжать. Десяточку прицепил, вот она, вот это наша десяточка. Вот, все я прошлифовал сразу, чтобы можно было второй слой ложить, вот видите. Вот, здесь я буду делать шахматным, теперь... Как говорится, на шахматным порядком, как бы вот чтобы перекрыть вот этот стык, мне нужно будет вот так это сделать. Заодно я укреплю, и заодно, как говорится, будет красивее. Вот, тоже, конечно, здесь из двух частей придется сделать, потому что нету длинной. ну, что ж уже поделаешь, не то что нету, не вылазит у меня в мастерскую длину и приходится вот так, как говорится, выкручиваться. Вот, немножко себе работы добавлять. Ну, ничего. Сейчас вот делаем семерочку, сцепляем. Вот она. Стойка вот так она уже выглядит. Я уже поставил. Вот. И вот так она будет здесь и стоять. Цеплять я буду здесь на саморез, ничего там, вот именно стык, не буду никакие канавки. Вот так намазал клеем, саморезом сверху прикрутил, и будет все в шоколаде. Так, друзья, один важный момент. Здесь уже видны крепежные моменты, которые, чтобы укрепить нашу конструкцию. Вот, я бросил сюда уголок обычный на 16 Шуруп это все закрутил, завельтел, будет оно здесь стоять, держаться крепко. вот И здесь, видите, я здесь напрямую эту я специально выдвинул, чтобы вот этот уз был, можно было скрепить потом на сухую, потому что он тогда уже на месте, будем мазать его легонько клеем, и как бы его это все соединить нужно там на месте. Здесь вот у меня саморез, здесь саморез, здесь саморез. Много саморезов, в общем-то. Ну, в принципе, что этот угол, где он без клея, он укреплен уже мертвый. Еще одна будет верхняя часть, и тоже там можно будет саморезы еще скрутить. Вот. Здесь, конечно, можно было взять деревяку, бросить, как бы такой уголок, да, с деревьях и наклей там, на, и саморезами и наклеить, ну и не стал морочиться, у меня есть металлические углы уголки, они тоже сюда хорошо очень будут крепко держать, вот так что, вот так оно это все пока получается с торца посмотрим вот, ну чтобы вы понимали, зарезы все идеальные должны быть. Еще, конечно, требуется шлифовка. Я, конечно, предварительно это все подшлифовываю. Вот. ну чтобы вы понимали, что угол все зарезается. Это все зарезаю я вот этой пилой. Вот моя каретка, все как положено. Вот, ну что, продолжаю я дальше работу. Потом включусь. Вот так это, друзья, все получается. По ходу все каждые заготовочки нужно прошлифовать, потому что руками будет очень и очень плохо это все чухать. Пробегаюсь вот здесь машинкой без инерционной, вот она. И даже попадаю даже вот в такие труднодоступные места, как вот здесь. Крайком, конечно, но ничего, ну легче, чем потом руками. Потом, конечно, все это нужно будет подправить. Вот здесь вот кубики у нас будут, ну и верхнюю часть еще я приложу. В общем-то, это все я доделаю, и когда начну делать верхнюю часть, включусь. Ну, так уже вырисовывается какой-то вид. Видно, да, уже что? на карниз какой-то похожий, ну он сейчас какой-то млечный, да, если так посмотреть, так простой-простой. Ну, а когда вот кубики добавить сюда, а может быть и шарики, полосферы, как я делаю, вот тогда уже будет и вид. Ну, в принципе, можно сказать, половинка маленькая готова. Мне осталось только прикрутить вверх Сейчас это все прикручу. Ну и потом покажу как я приклею эти кубики. Ну там ничего сложного, в принципе, ну уже заодно покажу все. Так, друзья. Теперь нужно это все разломать. Ну как же разломать? Рассоединить это. Потому что саморезов много. И не знаешь, какой нужно открутить, вот. Ну ничего, все открутилось. Вот, видите, то, что я вам говорил здесь, чтобы не было, вот это все зашлифуется и все. Ну а так, видите, вот такой получается красивенький угол. Это все нужно зашлифовать, подправить. Ну а потом будем О, клеить вот такие кубики. Клеится они недолго, буквально за пару часиков. Ну, за час можно управиться с таким паганажем. Так, друзья, хочу обратить ваше внимание на одну такую важную детальку. Которую, вот, смотрите, я начинаю не от того края лепить кубики, да, а именно от середины, например, тех, э, э, тех э, как э, стыков, которые, например, как вот у меня, будут насухо стыковаться, да, и, возможно, будет проблемно, да, там, например, на край. Чтобы этого не получилось, нужно вот так это сдвинуть и приклеить, вот, ну, как бы вот так. Ну, кто хочет, может, вот эту, практически туда в упор ну я лучше вот так сделаю вот потом когда доходить до края сюда одну приклеили и распределили вот эти все дырочки есть у меня вот такая мерочка вот и ею сейчас будем клеить, ну клеить сейчас в таком положении не будем я это переверну вверх дном и будет легче тогда, вот сейчас покажу все вот у меня вот эти кубики. Я их напилил из того, что у меня осталось. Отходы. Например, там по 30-40 по сантиметров. Ну, чтобы не брать новую доску. Вот, в шприц набираю клей. И вот, вот такую точечку делаю. И ее достаточно. И вот у меня мерочка. Я беру поуже. Так будет красивее смотреться. Пошире, это, если и побольше кубики беру. Вот. Прислоняем. И прижимаем, и пошли дальше, то же самое. Леонька прислонили, вот и прижали. Если клей, конечно, выступает это проблема, ну, значит немножко меньше нужно брать клея, мазать, чтобы меньше выступал. И ничего здесь, кто-то подумает, что это долго. Ну, мне, например, так красивее. Вот. И то же самое. Вот. Нету ничего проблемного. Все здесь. Отлично получается, вот, вот такой получится вид. Ну дойду практически до угла, я там включуся, покажу один нюанс, и в принципе будет готово. Итак, друзья, вот то, что я говорил. Доходим до края, и это все нужно распределить, потому что, вот видите, когда положить вот эти одинаково, как сейчас я хочу сделать, у меня не получится. Вот. Видите, какая дыра? Еще даже одну можно положить, но получится очень малое расстояние между ними. Вот. Так что я просто это здесь вот на самом этом крае беру, вот это все аккуратно распределяю. Вот. И оно получается даже и незаметно вот как-то вот так если конечно присмотреться очень и очень но оно как бы не бросается в глаза вот соответственно вот у меня последние две он там тоже распределены видите и довольно неплохо оно смотрится вот так что я думаю не бросается это все в глаза вот. вот так. Ну, все это приклею я, в общем-то, положу наверх как бы каркаса и посмотрим готовый результат. Вот, друзья, карниз прям заиграл с этими кубиками. Вот, хочу показать один еще один момент такой здесь видите в краю так остался ну специально оставил потом там срежется чтобы была симметрия именно вот этих всех кубиков вот давайте повторю что я сделал у меня получается все заготовки по 20 миллиметров толщиной потом от от этих всех реек у меня остались отходы по 20, по 30 там сантиметров, по 40, ну, где и 50 было. вот Я взял, порезал на рейке. Толщина у меня получилась 5 миллиметров кубика, ширина 20 и так длина как бы 24 миллиметра. Вот, это все, в общем-то, приклеил через расстояние сантиметров. Ну и так оно... Красивенько и смотрится Вот, что хотел еще добавить Добавить хочу Вот в чем, друзья, дело Что на эти кубики На изготовление кубиков И на поклейку у меня ушло полтора часа Всего-навсего На один метр погонный Уходит этих кубиков Где-то 35 штук Ну, здесь 4 метра Плюс повороты где-то до метра Ну, давайте 150 штук я приклеил Все, ничего здесь очень много такого и нету, вот. И я думаю, что это легче будет э, сделать кубики, чем э, делать рейку, потом фрезеровать на, э, как бы, на фрезере, потом эти канавки нужно прошлифовать, потому что не каждый раз фреза бывает острая, да? Вы сами понимаете, соответственно это все тоже руками я думаю что будет подольше и по расходнее по материалу так из отхода вот такие кубики получились ну и по времени я не думаю что они это дольше займет чем нарезать по фрезеру возможно даже менее быстрее в общем то давайте посчитаем итог за сколько времени я сделал вот этот карниз вчера я с утра стал все профуговал и оттянул где-то до часов 10 да? получается из 7 утра до 10 это 3 часа работы так, потом я скручивал каркас плюс там отрывался, где-то с 3 часов я это начал из 3 до 5 это еще плюс 2 часа я скрутил полностью весь карниз без кубиков вот, сегодня я немножко прошлифовал где-то ну с полчасика это все так и полтора часа я говорю что где-то получается ну семь часов давайте 8 часов рабочий день вот за один рабочий день я сделал вот такой поганаж вот этого карниза. Я думаю что по времени он не так уж и много занял чтобы его заготовить один день работы. И, соответственно, я думаю, что мой способ более гуманный для наших, как говорится, нашего оборудования, потому что у меня вы сами видите, какое оборудование. Вот и все еще в интернете пишут, в комментариях удивляются, как на таком оборудовании можно работать. Ну, я все-таки, друзья, работаю, и у меня кое-что получается. Не хочу хвастаться. Но что-то получается. Более-менее на человеческое похоже. Вот, друзья. Ну, как-то так. Думаю, что вот такой способ изготовления карниза будет вам полезной И, во-первых, не надо прирезной станок, да, большой какой-то. Можно даже, если есть желание и ножовкой поработать под стусло. Вот, на зарезах углов. Ну, видите, все углы красиво подзарезаны. Все нужно подшлифовать еще. Конечно, это пошлифовал грубо. Нужно перед покраской я это все подшлифую. Где-нибудь какую-то заделочку поставлю. Потому что ну все где-то вырвало, где-то трещинку небольшую дало. Все же это может быть, правильно? И это все перед покраской нужно подготовить. Ну, как-то так, друзья. Я думаю, что был интересный ролик. Кому-то понравилось, кому-то нет. Конечно, это уже вам решать, оценить мо мою работу. Но у меня все, друзья. Всем пока. До новых встреч!